Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о самых недорогих квартирах в городе Краснодаре. Что это такое? Под это понимание подходит студия. Что такое студия? Это квартира, в которой располагается и комната жилая, и в то же время есть кухонный уголок, свой собственный санузел. Размеры у них бывают абсолютно разные. Есть студии 20 квадратных метров, есть студии 50 квадратных метров. Вот. Соответственно, и цена на студию у нас самая недорогая. Цена колеблется в зависимости от застройщика и от места расположения квартиры. Есть вариант купить студию за 36 тысяч рублей за квадратный метр, да, и она будет стоить порядка 712 тысяч рублей. Есть такие студии на сегодняшний день в Краснодаре. Есть возможность приобрести за 45-50 тысяч рублей за квадратный метр. А есть студии стоят 60-60 с лишним. Есть студии стоят, которые и 70 тысяч рублей. То есть все будет зависеть от места расположения самой квартиры, где она находится, в каком месте. И опять же очень немаловажно играет роль от транспорта общественного и кто строит эти дома если застройщик строит с, ими, с именем если есть хорошая транспортная завязка есть если есть рядом школы детские сады то студия будет стоить дороже В некоторых студищах студия 30 квадратных метров и где-то 28 30 квадратных метров в основном стараются строить в домах которые располагаются в хороших микрорайонах и эти студии в в целом сейчас строят где-то порядка миллиона э, 800 миллиона девятиста студия. Чем дешевле студия, тем э, район расположения будет соответственно подальше. Есть э, возможность вступить э, в долевом участии в строительстве, приобрести эту студию. Она будет немножко дешевле, То что как бы студии. В принципе, после сдачи недвижимости дорожает где-то порядка на 300 тысяч рублей в среднем. То есть студия в доме, в котором она на этапе строительства стоила 1 восемьсот миллион 1 900 000, После сдачи недвижимости и оформления права собственности такая студия без ремонта минимум, минимум, еще раз повторюсь, стоит 2 миллиона рублей, минимум. И то, если, опять же, скажем так, не очень удачный этаж там Второй, либо последний Вообще студии такие стоят 2200-2300 вот. Если рассматривать студии, которые, которые строят немножко подальше Там уже ценовая политика будет немножко меньше Но есть у нас квартиры, которые в очень популярных районах находятся И цена, соответственно, у них гораздо выше до свидания, обращайтесь ко мне, подписывайтесь на мой канал.